Спереди меня прошу, Я слабее, чем кажусь, Я тебе принадлежу навек. Ты по-прежнему мой Бог, Я ловлю твой каждый вздох, И у сердца прячу боль от всех. Твой пыль иначе край бьется сердце через край. Я за ним закрыв глаза, лечу. Пожалуйста, небо, не надо больнее, я жить без него не могу, не умею, хочу в это сердце с разбега. Пожалуйста, небо, пожалуйста.